Мир. Офицеры живут для того, чтобы умирать. Офицеры живут для того, чтобы честь иметь. Офицеры живут для того, чтобы умирать. Офицеры живут для того, чтобы честь иметь. Наличные красные товарокупца. Ограниченная емкость у человека в руках. Офицера богатства сухой овал лица, по причине которого больше патронов ВК. Офицера богатства резкий олавится. В причине которого больше патронов БК Постояли, попрыгали, но, мужики, пора. запалить пусть помолится, за упокой наших душ. Офицеры живут для того, чтобы видеть рай. Даже в самом далеком, воняющем серой аду. Целы живут для того, чтобы увидеть рай Даже в самом далеком, воняющем серой аду И привыкший тянуть этой лямки суровую нить Утром, вечером, ночью и в праздник, и в выходной Офицеры живут для того, чтобы страну любить. Офицеры живут для того, чтобы быть страной. Офицеры живут для того, чтобы страну любить. Офицеры живут для того, чтобы быть страной. Первую панузу песни Она вас решила попробовать